Для того, чтобы создавать тесты, необходимо зарегистрироваться в системе. Придумайте логин, желательно, чтобы он был на латинице. В качестве логина можно использовать свой адрес электронной почты. Укажите вашу фамилию в качестве отображаемого имени. Укажите действующий адрес электронной почты, к которой у вас есть доступ. Придумайте пароль согласно требованиям. С ними можно ознакомиться, щелкнув на вопросительный знак слева от поля «Пароль». После ввода данных нажмите на кнопку «Зарегистрироваться». На ваш адрес электронной почты должно прийти письмо со ссылкой на подтверждение регистрации. Перейдите по ней. Перейдите на главную страницу портала, щелкните на кнопку «Вход», и авторизуйтесь в системе с использованием придуманного на шаге регистрации логина и пароля. Нажмите на кнопку ⁇ Войти ⁇ После регистрации и авторизации перейдите в раздел ⁇ Мой кабинет ⁇ и актуализируйте свои данные. Укажите свои настоящие, фамилию, имя и отчество. Подтвердите вот данных, нажатием на кнопку ⁇ Сохранить ⁇ также перейдите в раздел «Расширенные параметры» и заполните необходимые данные. Обязательно укажите данные в разделе «Работа». Укажите место работы и занимаемую вами должность. Подтвердите ввод данных нажатием на кнопку «Сохранить». Для того, чтобы создать новый тест, перейдите в раздел «Мои анкеты».